Всем привет! Продолжаем играть, размышляя. В данном случае мы играем в Fallout 1 и не размышляем, а я зачитываю книгу, которая называется «Совершенный код» Стива МакКоннелла. Поэтому крайне рекомендую ее приобрести. И мы продолжаем предыдущую тему предварительные условия Итак, перед тем как продолжить, я загружусь и вспомню, что я тут делал ага, я пришел на эту базу эти типочки говорили, что они свалят после того, как я убью когтей смерти но они вот он говорит, теперь мы можем и не уезжать ведь твои друзья, если бы с регуляторами эти не разобрались, то, то они типа уехали бы. Мои, но они не уехали. Вот такая, кстати, надо прочитать, эй, Книженцию. И... А ну-ка. Так, это в этот, в этот рюкзак Я что-то могу типа положить Да, только а как мне обратно выйти? А, зачем мне этот рюкзак? А ну-ка А как с ним работать-то? Как-то в эту сумку вроде можно было Что-то ложить А, это Ух ты, положил Хорошо, а винтовка это? 215. Сейчас я попробую туда что-то поналожить. Только нафига? Ведь оно... Вес это вроде не уменьшает. Обычно в каких-то играх, типа в рюкзак что-то накидал. И ты можешь больше унести. А тут получается... Не так. А ну-ка, еще раз. Не, не так. Ну-то, та ладно, тогда вот открою. Да, тут какие-то вещи. Ладно. Э, ладно. Итак, выйдем сейчас в пустошь. Куда-то сбегаем. Я сейчас какую-то локацию побегу. И продолжим. Труп какой-то мертвое тело. Так, продолжаем, да, а, говорить о предварительных условиях. Итак, следующий у нас раздел это сколько требует, сколько времени следует посвятить выполнению предварительных условий. Ну что ж, начнем. Время, уходящее на определение проблемы, выработку требований и проектирование архитектуры программного обеспечения, зависит от особенностей проекта. Как правило, а чё они драться с вами хотят или что? Походу, да. Ладно, я, я попробую убежать отсюда. В центре что-то мне не рады. Почему-то. А, ладно, как правило, если проект развивается без проблем, работа над требованиями, архитектурой и предварительным планированием а, поглощает 10-20% усилий и 20% 30 процентов времени. эти показатели не включают затраты на детальное проектирование. оно является частью конструирования. Если требования нестабильны и вы работаете над крупным формальным проектом, то для решения проблем с требованиями которые будут обнаружены на ранних этапах конструирования, вам, вероятно, понадобятся услуги специалиста по анализу требований. Предусмотрите консультации с ним и выделите ему время на ревизию требований и на ревизию требований. И пригодная для работы версия требований будет в ваших руках. Если требования, кстати, вот тут я особо еще не лазил, если требования нестабильны и вы работаете над небольшим неформальным проектом, вам, наверное, придется решать проблемы с требованиями самостоятельно. Выделите время на грамотное определение требований, чтобы их изменчивать как можно слабее повлияло на конструирование. Каким бы проект ни был, формальным или неформальным, если требования нестабильны, рассматривайте работу над ними как отдельный проект. Оцените время, нужное для выполнения оставшейся части проекта. После завершения работы над требованиями. Это разумно. Трудно ожидать, что вы сможете составить график работы до того, как будете знать, что создаете. Представьте, что вас хотят нанять для строительства дома. Заказчик говорит, сколько будет стоить ваша работа. Вы обоснованно спрашиваете, что мне нужно построить. На что заказчик отвечает, я не могу сказать вам, насколько это будет стоить. Что же вы сделаете? Вы попрощаетесь с заказчиком и отправитесь домой. Ясно, что клиенты не попросят вас предъявить им счет, пока не расскажут, какой дом надо построить. Им не нужно, чтобы вы пришли с досками, молотком и гвоздями и начали тратить их деньги до того, как архитектор завершит работу над чертежами. Однако люди, как правило, разбираются в создании программного обеспечения хуже, чем в лестницах и дверных проемах. Поэтому ваши клиенты могут не сразу понять, почему вы хотите сделать выработку требований отдельным проектом. Возможно, вам придется объяснить им причины этого. Выделяя время на проектирование архитектуры программного обеспечения, поступайте так же, как и при выработке требований. Если над данным типом программного обеспечения вы еще не работали, выделите больше времени. Убедитесь, что время на создание качественной архитектуры будет выделено не в ущерб другим этапам. Если нужно, сделайте отдельным проектом и работу над архитектурой. Так, сейчас я тут... Тут я, кстати, только заходил и все, а больше я тут особо ничего и не делал. Поэтому, поэтому, поэтому как-то для меня эта локация чуть-чуть что-то она чуть-чуть упустилась. Так, так, О, еще какой-то подвальчик еще какой-то подвалчик. Это походу Какой-то доктор Потому что вот здесь хоспитал написано «Эм, Да так, надо поговорить О том, о сём Чё-то он неразговорчивый, обмен И с деньгами у него, и с товаром не очень А чё у него там? О, а тут какой-то мясник на столах, смотрите, какие-то куски. Смотрю, как у тебя дела. Угу, ладно. А ну-ка, обмен. У нее ничего нет. Заначить, наверное, какие-то квесты будут. Что ты делаешь? Зачем? Просто хотелось убедиться, что человечину поставляет док. Опа, опа. Все, он сказал, что это человечина. Значить, значить, придется их всех тоже убить, походу. Ну, блин, если они человечина поставляют. Понятно. Но как минимум, доктора надо завалить вечерком. Так... Это кто? Мы предлагаем какое-то исцеление души. Кто вы? Чем ты занимаешься? Мы целители. Ладно, бычить будем позже. Ну, типа там не этот. Отвечать невежливо. Сначала надо... Попрашивать тут всех, уже мы знаем, что тут человечину поставляют. Мудаки. Ч мы с ними разберемся? Что ты делаешь, почему? А, это тюрьма? Ой, нужно око хорошего дня. Кто ты? <desperate> О как, ну ладно. Так, ладно, значит, продолжим. О, тут дырочка была, можно было глянуть. Тюрьма. Блин, там никого нет. Хорошо, идем дальше. Так, следующая глава у нас какая? Ну, подглава. Это общие подходы к разработке программного обеспечения. Хотя не эту подглаву мы пропустим, потому что здесь, в принципе, описание только там различных книг. По похожим темам поэтому э, пойдем дальше сейчас выделим ключевые моменты э, вот этих вот предварительных условий Итак, начинаем главной целью подготовки к конструированию является снижение риска убедитесь что проводимая э, вами подготовка снижает риск а не повышает его если вы хотите разрабатывать высококачественное программное обеспечение, внимание к качеству должно быть частью процесса разработки программного обеспечения с начала до конца. Внимание к качеству в начале процесса оказывает наибольшее влияние на итоговое качество приложения. Одним из аспектов профессии программиста является объяснение руководителям и коллегам процесса разработки программного обеспечения, в том числе важности адекватной подготовки к программированию. Предварительные условия конструирования в большой степени зависят от типа проекта, над которым вы работаете. Многие проекты призывают к использованию высокоитеративного подхода, другие более последовательного. При отсутствии грамотного определения проблемы вы можете на этапе конструирования потратить силы на решение неверной проблемы. Если не проведена адекватная выработка требований, вы можете упустить важные детали проблемы. Изменение требований после конструирования обходится в 20-100 раз дороже, чем на предыдущих этапах. Поэтому перед началом программирования обязательно убедитесь в правильности требований. Если не проведено адекватное проектирование архитектуры, во время конструирования вы можете решать верную проблему, но неверным способом. По мере написания кода для неверной архитектуры, цена изменений архитектуры возрастает. Так что перед началом программирования вы должны проверить и правильность архитектуры. Выбор подхода к конструированию должен определяться принятым подходом к предварительным условием конструирул так ну это глава все что тут можно добавить ну тут можно добавить что довольно часто никто ничего не разрабатывает вот, вот так вот детально даже перед стартом проекта И не из-за того, что Плохие специалисты Из-за того, что просто уже надо делать На вчера, на позавчера Быстро Ну и все такое Поэтому мало уделяется времени Ну и зависит еще, конечно, от кадров Есть кадры Менеджеры, которые прекрасно Это все понимают Они это все включают, они объясняют заказчикам Что, к примеру первой версии программы вы не увидите через месяц или через два, потому что будет а, выработка требований, бу будет тесное общение с вами, а, будет то, будет все. Когда мы определимся, что вы хотите, а, мы скажем, что мы сделаем, примерно в какие сроки, и только после этого начнется разработка уже, то есть программирование. Но... Это не всегда так бывает. Да, но... Так, но чё он тут? Деньги, так, там я из убежища. Отмудила, он мне не верит. Зачем я могу быть а мне надо что-то купить. Да. о Ого! Ну, вот тут только крышки, ого. Значит, что-то надо впарить ему. А что ему парить? Блин, у меня же там целый склад в этом. В хабе, по-моему, я там наскладировал. Там столько вещей. Что можно? Может я продам что-нибудь отсюда? Вот, вот это мне точно не надо батарейки 800 вот Это тоже мне нафиг не надо Так Все до копеечки Еще одну крышку Есть Да, надо бы будет сбегать Ну, попереносить шмотки С моего того хранилища Опачки Какой-то замес Дай-ка я отойду Пусть они валят со друг с другом Гизма передает привет А кто это такой? Подозрительный стрелок Интересно Вот и все И нет подозрительного стрелка Убили, разошлись могу а, Я знаю, но нужны Не хочешь а... Конечную <связать> вот, О, гизма мне надо найти Я понял Кто <связь> такой гизма, фиг его знает Но скорее всего где-то в этой локации Нормальды Так, это кто? Крестьянин Мне кажется, слишком странный Да мне тоже кажется, он человечину там С человечиной там Это кто? Куда же я ее делал? Кого ты делал? Воу, воу, куда? Кого ты делал? Наверное, что-то потерял Так, отель Отель Я что-то отель особо не любил В этих фаллаутах потому что тут много комнат всякие легкого поведения там эти стоят каждый ну найти как... того с кем можно поговорить сложно но чтобы взять квест короче так черепа кто это это мы самая крутая банда в городе о значит надо пополнять квесты и и, и вас перестрелять. Мы как семья, да ладно. Как семья, походу, вот это главный, да? Хочу есть. Так, ты говори быстро. Прости, черепа, вы кто такие парни? Мы единственная банда. Мне казалось, что в этом городе Правит Гизма. Этот слезняк даже подняться сам не может. Мы мускулы. Ага. Ага. Более чем вы от него прячетесь. Ага. Ну, короче, да. Я ему типа, извините, не сердитесь. Ладно. Разберемся с ними. Так, ладно, идем дальше. Эм, и что у нас дальше? Дальше. Глава 4 Глава 4 это основные решения, которые приходится принимать при конструировании Ну и сейчас начнем, приступим Итак, в этой главе, что в этой главе есть? Выбор языка программирования, конвенции программирования, волны развития технологий, выбор основных методик конструирования Ну, что ж, начинаем с выбора языка программирования. Избавиться от собаки. Почему? Она не будет. Ладно. Гау. А может... Блин... Я понял, надо, наверное, ей какой-то еды дать, а у меня нету. Надо тут где-то, типа, ша шаурумы прикупить и дать собачке. Я понял, надо с каждым, короче, пошариться. Ну ладно, я сейчас тут буду шариться а, и, и, и читать. Так, ну и тут цитата Альфреда Норда Уайтхеда. Сейчас ее зачитаю. Избавляя разум от всей ненужной работы, хорошая э, нотация позволяет сосредоточиться на более сложных проблемах и в конечном счете повышает интеллект человечества. До появления арабской нотации умножение было весьма сложным, а деление даже целых чисел требовало усилий ведущих математиков. Возможно, ничто в современном мире не смогло бы удивить греческого математика сильнее, чем то, что большинство европейцев умеют делить крупные числа. Это показалось бы ему абсолютно невозможным. Легкость выполнения операций над десятичными дробями почти сверхъестественной. Результат постепенного обнаружения отличной нотации. Вот так вот, ребятки. Итак, язык программирования, на котором будет реализована система, заслуживает э, большего внимания, большого внимания, так как вы будете погружены в него с начала конструирования программы до самого конца. Исследования показали, что выбор языка программирования несколькими способами влияет на производительность труда программиста и качество создаваемого им кода что я с ним не могу говорить если язык хорошо знаком программистам они работают более производительно данные получены при помощи модели оценки CoComo 2 показывают, что программисты, использующие язык, с которым они работали 3 года или более, примерно на 30% более продуктивны, чем программисты, обладающие аналогичным опытом, но для которых язык является новым. В более раннем исследовании, проведенном в IBM, было обнаружено, что программисты, обладающие богатым опытом использования языка программирования, были более чем втрое производительнее программистов, имеющих минимальный опыт. Программисты, использующие языки высокого уровня, достигают более высокой производительности и создают более качественный код, чем программисты, работающие с языками низкого уровня. Утверждается, что при работе с такими языками, как C++, Java, Smalltalk и Visual Basic производительность труда программистов, а также надежность, простота и понятность программ в 5-15 раз выше, чем при использовании низкоуровневых языков, таких как Assembler, C. Избавившись от необходимости проводить праздничную церемонию каждый раз, когда оператор языка C делает то, что было задумано, вы сэкономите время более того, высокоуровневые языки выразительнее низкоуровневых каждая строка кода выполняет больший объем работы вот так вот так, кто это у нас? ну что у вас интересного? избиваем как ты, я понял о не отходя от кассы ну, как хочешь Что я тебе могу сказать I am sorry Но ты сам захотел Все? Больше ни у кого вопросов нет Ладно, мне не надо это кувалда Закрыто там Ладно. Итак, некоторые языки лучше выражают концепции программирования, чем другие. И здесь уместно провести параллель между естественными языками. Скажем, английский и языками программированиями, такими как такими как Java и C ⁇ Изучая естественные языки, лингвисты, тут два лингвиста Сапир какой-то и Уорф, высказали предположение, что способность к размышлению над определенными идеями связана с выразительной силой языка. Согласно гипотезе Сапира Уорфа, способность человека к обдумыванию определенных мыслей зависит от знания слов при помощи которых можно выразить эту мысль. Если вы не знаете слов, то не, может, не сможете выразить мысль. И возможно даже сформулировать. Так, это кто? Охранник. Так, это выход. Ага, все, я понял. Надо этого гизма найти. Кто это такой? Может он тут? О, гизмоз. Гизмоз докрутится. Да, окей. Программисты испытывают аналогичное влияние языкового программирования. Слова, которые язык предоставляет программисту для выражения мыслей, несомненно, влияют на, на способ их выражения. А возможно, даже определяют, какие мысли можно выразить в данном языке. Так, ага, это казино. Тургизма, понятно. За доказательствами влияния оказываемого языками программирования на мышление программиста далеко ходить не надо. Типичная история такова. Мы писали новую систему на C++, но большинство наших программистов не имели особого опыта работы на C++. Раньше не использовали Fortran, они писали код, который компилировался на C++. Но на самом деле это был замаскированный Fortran. В итоге они заставили C++ эмулировать недостатки языка Fortran. Ну, э, э, Такие как операторы GoTo и глобальные данные. И проигнорировали богатый набор объектно-ориентированных возможностей C++. И данный феномен наблюдается в отрасли уже очень много лет. Ну, кстати, да, могу добавить, что... Когда пишешь, эм, ну у меня такое бывало, нам на C-Sharp какую-то задачу надо решать, все равно как C-плюсовик ты пишешь. Или на Swift, все равно где-то ты делаешь это программным способом, хотя есть для этого не программные способы, визарды всякие там для, ну, вот, но ты делаешь программно, вызываешь какие-то окна, Хотя для этого не на, можно не программно, ну и такое. Поэтому да, тут с этим есть проблемы. Соответственно, пишешь на C-Sharp, но по факту возможностями полными не пользуешься. Либо на Swift все равно не пользуешься, пишешь такой замаскированный C++. Так, ладно, сейчас продолжим дальше. Гизма, Гизма, гений. Почему это? Так, была мечта. Там ля-ля-ля-ля-ля-ля. Готово. Ладно, нафиг. Сейчас я запишу разговорчик. <клёжет> <клёжет> <клёжет> <клёжет> так, это надо. Я понял. Раз, красноречие, наверное. Надо, короче, как-то записать. Давайте я сохраню. Так, ну здесь есть описание языков. В принципе, в принципе, я, наверное, их зачитаю. У меня-то есть, там видосы конечно же обзоры языков программирования. Но я занят, слышишь ты, свинья, уже. Неуж... Ну, давай кое-что предположим. Ну, скажем, ты нанял человека, чтобы убить Киляна. Убийцу подстрелили. Значит, тебе теперь нужен настоящий профессионал. Да, моргнуть. Потому что мне приходилось убивать. Ну, учти, все, кто сейчас лежат на кладбище. только расскажи sure, за что ты все очень просто или тормозит мой бизнес Ч это за фразы такие конечно работа есть работа жетон опачки так походу записалась Надеюсь, все записалось. Так, это походу, это походу да. Это походу все. Теперь надо мне сбегать. А, блин, мне собачки надо что-то. А у кого мне примутить? Где бы мне взять каких-то какой-то еды? Еды, еды какой-то. У этого нет. Ладно, еду я потом наколедую. Так, ладно. Описание языков которые здесь приводится Так, ну, ну, тут, конечно, есть старые языки, поэтому, поэтому, ну, я их все равно, наверное, зачитаю. Итак, сейчас, не, это не сюда, мне, мне куда-то сюда вроде бы. Такой язык под названием Ада. А это высокоуровневый язык общего назначения. Основанный на языке Паскаль, разработанный под патронажем Министерства обороны США. Он особенно хорошо подходит для создания встроенных систем и систем, работающих в реальном времени. В языке АДА особое внимание уделяется абстракции данных и сокрытию информации, а также производится различие между открытыми, и закрытыми частями каждого класса и пакета. Название Ада было присвоено языку в честь Ады Лавлейс, женщины-математика, которую считают первым программистом в мире. Сегодня язык Ада используется преимущество для разработки военных, космических и авиационных систем. Нет, спасибо, учитывая то, что Гизма свой получит, то мне этого... Блин, что мне взять? Я все стимуляторы... Ну, Там, кстати, я взять и со В принципе, тут Гизма, выглядит, конечно, похуже, чем этот. Давай-ка я пойду и постреляю. Ларсу. Где Ларс? Это? Нет. Вот это? Где Ларс? Придурок. Кто такой Ларс? Ух ты, тут шкафчик. Ага. Я понял, надо их тоже убить Так, ладно, следующий язык Следующий язык ассемблер. Это низкоуровневый язык Каждая команда Которого соответствует одной команде Компьютера Вследствие этого, ассемблер специфичен для отдельных процессоров. Например, для конкретных процессоров Intel, или Motorola или AMD. Ассемблер считается языком второго поколения. Большинство программистов избегают его и используют только если к быстродействию или компактности кода программы предъявляются повышенные требования. А вот это, наверное, Ларси. Нет Иди к Где? А, это наверное вот эти вот чуваки Да нет, это ж аж... Опачка Что такое, ребятки, а почему вдруг Ну ладно Если такая уж возня пошла То держи Но запомни, не я это начал В принципе, у меня опыта хватает, поэтому как бы особых проблем их тут разложить нету. Ну, опыта, умения. Так, дальше. Язык C. Средние уровни у язык общего назначения. Первоначально тесно связаны с операционной системой Unix. Да, елки палки Чё на не берется. С операционной системой Unix. Некоторые свойства делают его похожими на высокоуровневый язык. Некоторые свойства. Язык C также называют портируемым языком ассемблера. Поскольку он не строго типизирован, Поощряет применение указателей и адресов и поддерживает некоторые низкоуровневые возможности, такие как побитовые операции. Язык C, разработанный в 1970-х годах компанией Bell Labs, предназначался для систем DEC, там короче PDP 11 и так дальше. На C были написаны операционные системы компилятор C и приложение UNIX. В 1988 году для систематизации C был издан стандарт ANSI он и называется ANSI C. который в 1999 году был пересмотрен. В 80-х и 90-х годах язык C был стандартом де-факто в области разработки программ для микрокомпьютеров и рабочих станций. Следующий язык это у нас C++. Этот объектно-ориентированный язык был разработан на базе C в компании Bell Labs в 80-х годах. Совместимый с языком C, он поддерживает классы, полиморфизм, обработку исключений, шаблоны и обеспечивает более надежную проверку типов, чем язык C. Кроме того, он предоставляет разработчикам богатую и эффективную стандартную библиотеку. C-Sharp – это комбинация объектно-ориентированного языка общего назначения из среды программирования, разработанного в Microsoft. C-Sharp имеет синтаксис, похожий на синтаксис C+, C, C++ и Java, и включает богатый инструментарий, помогающий разрабатывать приложения на платформе Microsoft. Так, а ну-ка, стоять. Язык Кобл. Так, Кобл. Напоминает английский язык. И был разработан в 1959-1961 годах для нужд э, Министерства обороны США. служит преимущественно для разработки бизнес-приложений и до сих пор является одним из самых популярных языков. Но эта книга, наверное, чуть-чуть ну, устарела, как бы уже он не является самым популярным. Ну и Cobble расшифровывается как Common Business-Oriented Language. То есть универсальный язык, ориентированный на коммерческие задачи. Так, Java. Я, наверное, пропущу не, ну, те языки, которые уже не популярны. так, тут Java. Синтаксис этого объектно-ориентированного языка, разработанного Sun Mic Microsystem или Microsystem Inc. напоминает C и C++. Java это платформа независимый язык. И исходный код Java сначала преобразуется в байт-код. Который, который может выполняться на любой платформе в среде, известной как виртуальная машина. Java широко используется для создания веб-приложений, веб-страниц. JavaScript – это интерпретируемый язык, мало чем связан с Java. Чаще всего его используют для создания кода, выполняющих на клиентской стороне. Например, для разработки несложных функций и интерактивных приложений для веб-страниц. Perl – это язык обработки строк, основан на C и нескольких утилитах операционной системы Unix. Perl часто используется для решения задач системного администрирования, таких как создание сценариев сборки программ, а также для генерации и обработки отчетов. Кроме того, на нем создают веб-приложение. Аббревиатура Perl расшифровывается как Practical Extraction and Report Language, то есть практический язык извлечения и отчетов. PHP – это язык с открытым исходным кодом предназначен для разработки сценариев и имеет неплохой синтаксис. Имеет простой синтаксис и неплохой. Ну, в принципе, да, похож на синтаксис языка Perl. JavaScript C. CPHP поддерживается всеми основными операционными системами и служит для создания интерактивных функций, выполняющихся на стороне сервера php код может быть встроен в веб-страницы так куплю ка я у нее патроны ну пойдет для получения доступа к базам данных и отображения содержащейся в ней информации аббревиатура php первоначально расшифровалась как personal homepage Но теперь означает э, PHP Hypertext Processor. Python или Python. Э, этот интерпретируемый интерактивный э, объектно-ориентированный язык э, поддерживает множество сред. Чаще всего его используют для написания сценариев и небольших веб-приложений, однако он поддерживает и некоторые средства, помогающие создавать более крупные программы. SQL – Structured Query Language. Де-факто является стандартным языком выполняющих запросов а Обновление реляционных баз данных, и управление ими. В отличие от других языков, описанных ну, ранее, SQL является декларативным языком. То есть определяет не последовательность, а результат выполнения некоторых операций. Но тут есть еще Visual Basic. Но я о нем даже не хочу говорить. Настолько он прекрасен. Хотя по возможностям Visual Basic и C-Sharp равны. Ну, грубо говоря, движок у них один и тот же. Но синтаксис это что-то. Итак, что тут дальше у нас? Ну, дальше конвенции, программирования Еще такой подраздельчик зачитаю. И на сегодня будет все. Кроме всего прочего, мне надо найти кого-то Ларри с которым мы пойдем валить этого гизма. Только где его искать? Талари. Но это явно не он. Может сюда вниз сходить или вверх. Давайте вверх. Скажу. Так, сейчас я начну. Что у меня с опытом? 50 Да, еще да, у меня еще немало опыта. Давайте я еще сохранюсь. Полезно иногда сохраняться. Да, в принципе, с деньгами уже проблем нету. С оружием, в принципе, тоже было бы прокачано у меня энергооружие, без проблем купил бы сейчас энерго. То есть, в принципе, можно идти уже завершать выполнение. Ну, завершать, точнее, игру. Надо идти основную линию. Завершить. Но я пока побегаю. Еще тут везде. Итак, конвенции программирования В высококачественном приложении должна быть очевидна связь Между концептуальной целостностью архитектуры и ее низкоуровневой реализацией а Реализация должна соответствовать высокоуровневой технологии точнее высокоуровневой архитектуре и обладать внутренней согласованностью в этом заключается и заключается смысл принципов конструирования В этом и заключается э, смысл принципов конструирования, определяющих конвенции, именование переменных классов, методов, а также форматирование кода и оформление комментариев. При разработке сложной программы э, архитектурные принципы вносят в программу э, структурный баланс а принципы конструирования – низкоуровневую гармонию, при наличии которой каждый класс воспринимается как неотъемлющая, неотъемлемая часть общего плана. Любая крупная программа а, требует применения контролируемой структуры, а, унифицирующей аспекты языка программирования. Красота а, крупной структуры частично заключается в том, как в ее отдельные как в ее отдельных компонентах выражены особенности архитектуры без унификации ваша программа был, будет смесью небрежных вариаций стиля заставляющих при, прилагать дополнительные усилия только для того чтобы понять различия в стиле кодирования вполне, которых вполне можно было бы избежать Так, одно из условий успешного программирования ⁇ устранение ненужных вариаций, позволяющее сосредоточиться на действительно необходимых вариациях. Что если у вас есть отличный план создания картины? Но одну ее часть вы решите писать в классическом стиле, другую в импрессионистском, третью в А Как бы упорно вы не следовали своему грандиозному плану, картина не будет концептуально целостной. Она будет похожа на коллаж. Программа также должна обладать низкоуровневой целостностью. Перед началом конструирования сформулируйте конвенции программирования, детали конвенций кодирования относятся, относятся к такому низкому уровню, что после написания программы их почти невозможно изменить. Это кстати тоже одна из таких важных тем. Ну вот глава как бы все, но я тут кое-что дополню и закончу. Конвенции есть разные там. Ну, их еще называют нотации. Ну, короче, вот кто не знает, тут вот, там типа есть. Ну, к примеру, ш, что это такое, можете посчитать, к примеру, что такое венгерская нотация. Это как примеру. А, но. Что ты возьмешь. Это что, 52 тысячи или что? Ну у меня нет таких денег Блин, а ч, я может это все-таки дам? Ну короче, вот эти кон конвенции или нотации важны. А они важны потому что опа ребятки. А он, походу, намутил у меня все бабло. Ах ты тварь! А как так? Гнида пу, пу пу круто Вот так вот я невнимательно про, Провтыкал И лишился всего бабла Всего И у него даже его нету Я не могу даже с ним, ну, поторговать Чтобы его вымутить Я бы вымутил, у меня что полно там вещей валяется Ладно, я его потом убью Ну а толку? Убью я его Но вещей-то я Точнее денег не вернул. Ладно, короче, блин важная тема вот эти конвенции и все такое потому что там как именовать переменные как там, скрытые переменные, как открытые как методы, как классы как структуры, как перечисления по хорошему должно быть описано вот и это все э, ну просто позволяет вам и другим программистам, когда вы следуете этой конвенции, вам гораздо легче читать код коду на порядок легче потому что вы понимаете уже его но когда же каждый пишет своем, тоже кстати немаловажно вот эти всякие символы отступы форматирование это очень все это все важно потому что когда все в одном стиле всем легче его читать и понимать что хотел Программист, но когда же один там использует отступы в 6 или 8, там, ну, типа табуляции или пробелов, другой 2, один ä, называет классы с маленькой буквы. Ну, имена, имена дает другой с большой, один пишет какие-то приставки в начале. Ну, именует, там, что это класс, там второй Ничего не пишет, соответственно, путаница происходит. И кто-то будет думать, что это, наверное, класс, имя класса. На самом деле это имя там не класса, а какой-то структуры. Может. Ну, не, ну, структура то же самое, в принципе. Вот, ну, не структура, а еще чего-нибудь. Ну, короче, то есть это, это важный вопрос. Тут, на самом деле, столько всего важного, что век живи, век учись, как говорится. Все? Нет? Почему нет? <свистит> блин, надо того <свистит> мудилу завалить. Блин, он, он реально все мое бабло вымутил. Как? Я не знаю. Это, это, наверное, переодетая цыганка была. Она такая... Позолоти ручку, там все такое. Ну, а как? Кто тут еще? Тут вроде никто... <свистит> так, спасибо, вот тебе 500 крышек. Ага, блин. 500 крышек. Круто, у меня есть 500 крышек. А было 10 тысяч, когда-то я был богатый молод. Но теперь-то... Да ладно, в принципе, с деньгами все равно проблем нету, Все равно проблем нету этих вещей можно там винтовка вот то уникальная стоит э, 5000 потом еще что-то проблемы вообще не вижу блин мне бы где-то кусочек то ли хлеба то ли еще чего-нибудь ну ⁇ лки палки ребята э, я хочу попробовать эту собаку покормить можно убить э, корову эту ну, хотя кто-то обозлится может разлиться и сказать, "Эй, ты убил мою корову иди сюда мы сейчас там, может человеченки о не трожь вещи доктор, придурок я с тобой тоже разберусь, что ты бычишь слышишь а твой босс, угу ладно mm, то есть то есть все готово уже почти все пора бы уже <соцентряжение> боб продает ли что не ясно просто хотела себе нет, нет ничего прощай так ладно а ну попробую открыть если будет быть убью его ч я парюсь нет закрыто Ничего нету. Тоже ничего нету. Ладно, сейчас бегаю попробую собаку. А, а как мне, кстати, этой собаке дать этот мясо? Вопрос тоже интересный. Ну, сейчас попробую. Может, собака не будет есть этот шашлычок или что там? Тут, по-моему, собака. Нет. Не тут. Значит, там. Значит, там. Сейчас позовем этого шарик. Рядом. Держи мясо. Реально, наверное, собаку не кормят. Собака их и не пускает. А эти такие стоят, вдвоем тупят. Ой, нас не пускает собака. Собака. Помоги нам, дебилы. Гррр. А ну-ка. О, красавчик. Эй, слышишь ты? Ух, ничего себе! Стой тут и жди, хороший пес. Ладно, погнали. А это даже говорить со мной не хочет мудила Тут ничего. О, собака со мной походу бегает. Да, я... а стой тут это наверное можно было. Ну короче я понял. Типа если еду на разборке, то чтобы ее не убили, то типа я говорю сиди на месте, класс. Видите, собачку подмутил. Теперь я с собачкой. Теперь если хоть кто-то ее обидит, так, кстати Диана. Ну, уже, уже нету собачки, ну и ладно. А, блин, тут же мы... Блин, мне ж надо Во. В... Труб гизма, ух ты. Маузер. Круто. Походу... Кстати, таких патронов я что-то особо не видел. Походу, это очень редкий и дорогой экземпляр. Заперто. Так, мы я сейчас открою. У меня же есть. Так, ладно, сейчас я открою. В принципе, сегодня уже все. Поэтому, поэтому что, я тут сейчас открою, сохранюсь и буду говорить. Всем пока, спасибо за внимание, там и все такое. Сейчас я только сюда зайду, вдруг тут что-то интересное. Вдруг там княженция какая-то. Я ее прочитаю. Стану умным. Так и есть зажигалка. Вот зачем зажигалки, не знаю. Ну, вроде все. Поэтому... О, вот и пес пришел. Так, пули и пушки. А ну-ка. Легкое оружие 115. Да? Легкое оружие 115. Увеличит ли значение так было 115 так было 115 так и осталось 115 ну и ладно ладно ребятки на сегодня все всем спасибо за внимание подписываемся комментируем ставим лайки делимся этим видео ну и все такое. Всем пока.